МХ, ищи, дорогие друзья, меня зовут Дэн, Канал Экселес Games, а мы с вами продолжаем строить свою пиццерию. Хорошая пицца, отличная пицца, пятый день. Пицца Ньюс. Тесто появилось первым, ну что же появилось вторым? Было ли это сыр или соус? Соус. Соус должен быть вторым. Всегда должна быть пицца с соусом. Количество бездомных растет, так как многие продают свои вещи, чтобы посвятить свою жизнь пицце. Охуенный мир на, От нашего спонсора Стул от Tool Представляем первоклассную поддержку Для ваших блог с 2004 года Та -та -та -та -та -та. Вот и все у нас сегодня Хорошая пицца, отличная пицца Спасибо, Зая Спасибо, Зая Эй, hey, приятель, пиццу дня пепперони С сосисками Ебаный сыра, у меня нет сосиски У меня есть сосиски хорошо сегодня же этот день пиццы кетчуп сыр и перрони и и сосисочки. Божественно, блядь, выглядит. Просто разъебись. Деньги закончились. Надо быстрее ему отдать ее. А то у нас нет денег. Давай неси ему быстрее. оба. Я никогда не ценил еду больше, чем эту пиццу. Спасибо, дорогой. Я хочу, чтобы вы сделали половину пепперони и половину сосиска. Мне все это без сыра. Нет проблемос, мой амигос. Соус Пепероньки Пепероньки И сосис очка Сосис очка И все это без сыра И все это без сыра Бля, как можно есть пиццу без сыра Но это ж просто забей, забейло, блядь не, хозяин барин, типа мне главное, чтобы он мне платил за это вы должны быть не карман, потому что ваша пицца вернула меня снова к жизни Ооу! у меня после этих слов писи затвердела одна сосисочная проволони, что? сосиски и пепперони про сыр он ничего не говорил, поэтому соус, много соуса много сыра, мало теста, вот она, настоящая пицца Что я походу с пеппероньками перестарался Пойдет так? Или перебор? Мне кажется, я таким образом ничего не заработаю Бэм, бэм, бэм Продавай Так, уже Квадратный корень из пи Один в уме, Пифагоры даже писать не мог Да это же математически идеальная пицца она ебать какая кривая, друг. Однажды был человек, который заказал пеперони с сосисками. Этот человек я. Пеперони с сосисками. Хорошо. Пицца. Соус. Сыр. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Пепперони есть. А, оно такое ощущение, как будто это какой-то секс просто, какой-то секс. Оно как будто шлепает, блядь, меня. Но это же идеальная пицца, идеальная пицца. Да что так долго-то? Хотя ладно, это еще быстро. Я помню, пиццу и час ждал. Так что тебе еще повезло, дружочек пирожочек. Расцеловать... Меня раз? Не, меня не надо расцеловать, ты мужчина. Кто-нибудь еще успеет? Кто-нибудь успел? Сосиски эй пожалуйста можно мне еще немного подойдет любая спасибо дружище делаем тебе и сыра немножко и пеппероник немножко и сосисочек тебе немножко дружочек чтоб ты просто был сытым что ты просто был сытым не, я не буду тратить, чтобы ты просто был сытым, ты покушал и вспоминал дядю Данила, дядю Данилу, добрым именем, добрым словом. Давай быстрее, там, блядь, голодный, бездомный. Ну, блядь, на самом деле, прикормил, блядь, его, все, он теперь постоянно ко мне ходить будет. Но, а, а что это такое теперь? Давай, забирай. Пожалуйста. То есть, после 21.00 может прийти только бездомный. Охеренный доход, 20 баксов. Если покупатель не просил разрезать пиццу на определенное число кусков, сгоришься на 6 частей. Так, ну у меня 17 баксов, мне пока грибы, на грибы не хватает. Если надо, да, мне вообще не начали. Погнали, следующий день. Пицца Ньюс Нетворк! В археологии обнаружили, что появление пиццы могло предшествовать появлению письменности. другим новостям стояние в очереди на фестивалях становится новым модным упражнением от нашего спонсора столики толика люди не могут съесть если мне куда сесть блять я я просто на ну, вот и все на сегодня хорошая пицца отличная пицца они такие ну прикольно интересные вещи это забегалка не притает больше одного дня с началом дождей я купил несколько крепких столов чтобы уберечь моих клиентов от дождя. Oh! <Подпишись> Можно ли мне половину пепперони и половину сосисками? Да, и сделайте ее в хорошо запеченной Так Половина пепперони, половина сосисками хорошо запеченная Это значит нужно будет два раза прогнать ее просто в духовке И все таким образом это будет самая лучшая пицца Так, смотри, раз, понеслась Давай, купим Раз понеслась, два понеслась. Так, но ну не говорил насколько кусков и резать, поэтому мы просто ему отдадим такую, какая она есть. Ну как, такую, на из кусочков шлеп, закидываем сюда. Это почти как пицца 4 сезона, только пицца 2 сезона. Мне так нравится эта пицца, я хочу купить вторую пиццу, чтобы делиться с этой пиццей. Друг, ты Фил. Я хочу пепперони, накладить пепперони на одну сторону. Так, она сказала, что просто пепперони. То есть, без сосисок. Поэтому мы кладем ей пеперонки только на одну сторону. Поехали. Я уже научился быстро пиццу делать. Я уже настоящий пиццер. Можно идти в Минске работать. Какой ютуб, блядь? Ну, типа, все, пошли пиццу делать. Пожалуйста, зая. Музыка, да? Я хочу бессоусную сосисочную пиццу. Извращуга, а. Но про сыр никто ничего не говорил. Вот так вот. Как тебе такое, детка? Как тебе такая пицца? Бессоусная? Сосисочная? Про пеппероньки она ничего не говорила? Ничего не говорила. Поэтому, пожалуйста, надеюсь, я сделал все правильно. Вау, ничего себе. О, а, получен достижение сосисочное. Моя жизнь сейчас до полный бардак, и у меня нет денег, чтобы прокормить себя. Не могли бы вы мне помочь? Ну да. Спасибо, спасибо. Так, а чем тебе помочь? А да, давай мы тебе и соусом нальем. Немножко сыра. Немножко пепперони. И немножко сосисок. Так, ну я духовку на него драть не буду, я так ему бесплатно пиццу сморганил Тут, тут, тут, тут, тут. Так, ну ко мне должен как минимум еще один человек успеть прийти. Спасибо. Получено достижение. Будет добр, приятель. Привет, сосиски. То, да, блядь. Хорошо, я хочу сыр, сосиски и соус. Аллилуйя, блядь. Сосиски, блядь. Просто сосиски. Что, сосиски? У меня тоже есть сосиска, но я ж не говорю. Ладно. Все, сыр, сосиски и соус. Но сосиски на самом деле так как-то странно выглядят. Очень такие маленькие, как будто козявок из носа подоставали. такие на ешь. О! не! Можно было использовать чуть любви, чувак. Я забыл ее разрезать. Мне нужна одна пицца с пепперони, сыром, сосисками, и другая с пепперони, сыром, сосисками. Верзья все из них на 4 части. Я успел взять заказ. Неважно. Пепперони сыром сосисками. А... С соусом же? Одна пицца с пеперони, сыром и сосисками и другая пицца с пеперони, сыром и сосисками. И на 4 части. Так, она поехала. Я успел же, да? Она сказала пеперони, сыры и сосиски. Ой, я хуйню сделал. Тут же надо было вот так сделать. Ну и давай на 4 части разрежем. Блин, ладно. Ну, я не так сначала сделал. Ух, я по-прежнему беру ее. Отлично. 26 долларов заработал. Положите испеченную пиццу обратно в печь, чтобы сделать ее хорошо прожаренной. Грибочки. Начинки на любой вкус. Ремонт. В смысле? Бля, мне нужно собирать на ремонт духовки. Пицца ньюс Путешествовали Марко поло по миру в поисках лучшей пиццы, многие историки начинают склоняться к этому. Завтра весь день ожидается солнечная погода и ливни всю остальную неделю. Короче говоря, иди пиццу покупать, пока не стало с неба капать. От нашего спонсора ремонт печей Печкина мы не изобрели огонь, но мы держим его в одном месте с 2008 года. Вот и все сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Нам пизда, на самом деле. Мы кажется, мы сейчас проиграем. Так, так, ты сделал это наполовину и Валя не похоже, что твоя печь делает это так же. Ты не будешь иметь шансов без ежедневного обслуживания, я. ремонт, неважно. Я ухожу отсюда, прежде чем эта штука рванет. Почини свою печь, олух. Привет, я хочу половину пепперони и половину с сыром. Но могли бы вы не класть соус на каждую из них. Прогоните ее через печь дважды, пожалуйста. Две пиццы. Половину пепперони И половину сыра Да бля Половина сыра А что надо было делать? Блядь уже проебался. Она попросила не класть соус на каждую из них. Бля, печку надо ремонтировать. Ну что, я профукался, да? Я походу профукался, не так прочитал. А! Блять, я думал тебе две пиццы надо Эй, сыр, половина пепперони Пицца, соус Сыр Половина пепперони Ну эту утиль надо выбросить деньги перевел зря минус 080 у меня у меня на одну пиццу так много денег уходит пипец это пицца великолепно же как и вы о чувак я здесь исключительно по делу могу ли я заказать пепперони да Так, у меня даже 4 доллара осталось с половинкой. Хорошо, я с каждой пиццы могу иметь, в принципе, 4 бакса. Мне нужно собирать на ремонт. Так, у меня седьмой день, 18.30. Я, в принципе, у меня будет еще один или два покупателя. Я думаю, я успею. Давай, давай, давай, давай, давай. <саспешки> Интересно. Отлично, он доволен. <саспешки> как дела? Грибы с сосисками для меня. И да, сделайте ее хорошо запеченной. Конечно. Пицца Соус Сыр Грибочки Грибы, сука, дорогие Давай, я еще успею один заказ принять Хорошо запеченный А, нет, уже, наверное, не успею там сейчас будет 20-30, а я сейчас пока два раза прогоню ее. Да, не успею. Ну ладно, уже хотя бы что-то. Уже хотя бы в плюсе. На следующий день я смогу починить свою малышку. Надеюсь, она будет довольна грибы с сосисками. Это прикольно, что ты приходишь просто и говоришь, типа, вот с какой начинкой тебе нужна пицца. Кто-нибудь, дайте мне шапочку из фольги Этот бегарь только что прочитал мои мысли О, идем ко мне за стойку Я сделаю тебе шапочку из фольги бани. Доход 11 долларов Идеальное число Кусочков начинки 18 А я сколько кладу? Я кладу 18 Я кладу 18 Я кладу 18 Получается гений Хватает пицца Пицца Ньюс Нетворк Является ли пицца совершенной едой? Исследования говорят да. да. я тоже с ней согласен. Наш критик пиццерии посетил новую пиццерию. Вот что он сказал. Я пишу эту пиццу так. Умопомрачительная ароматическая нотка перца. Незначительный дымно-ароматный интенсивный. Я дам 5 из 5. 5 из 5 пицц! Он к нам приходил. От нашего спонсора Пиццелье Аликанты Без глутамата натрия 2003 года Вот и все на сегодня Хорошая пицца, отличная пицца Это Шон к нам заходил, до да, дедуя У него цветочек Я говорите, что этим утром мне приснилось Что я получу баклажанную пиццу на обед Посмотри на эти баклажаны раз они не очаровательны? Я думаю, что они поспели Я могу сделать баклажанную пиццу Соус Сыр И баклажанчики Прикольно, баклажану Я никогда не ел баклажанную пиццу 18 кусочков начинки Я их сам вырастил, видите? У меня вон запас есть определенный Да, я см давай смажем духовку И будет побыстрее вот она мне что подарила. Она мне подарила баклажанчики. Надеса... Огромное спасибо. Вы помогли моей мечте сбыться. Мы будем выращивать баклажаны еще. <стас> Я хочу грибную пиццу. А, соус. Сыр. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь шлепков по жопе. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, о, о, 18 шлепков по заднице. Ну вы слышите, да, как он, как он накладывает эти вот э, ингредиенты, такой шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. 10 из 10 гаденов в пиц пиццерии. Чувствуется, что это день мясной пиццы, однако без новободных минных начинок. Что? Только сосиски и пепперони. Классическая пипица. Так, я кладу... Ну, я соус, наверное, правильно сделал, чтобы она же не говорила без соуса. пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим пим кстати, денежки собираются, денежки собираются. Это значит, знаешь что? Мы сможем отремонтировать нашу малышку, и она сможет еще нам послужить поработать. Анон? Это серьезно, вся начинка с... Ты же просила мясную, блядь, а не с Привет, друг, я хочу пиццу с грибами и пепперони, пожалуйста. Темная корка. А, ну да, но он снял только сыр... Грибы. Правильно? И пепероньки. А. а! А! А! А! А! А! А! Так, кстати, он попросил нормальную поджарку. Давайте потратим еще денежек. Потому что время, время, время. Чем больше людей я обслужу, тем больше я заработаю. Надо начинать, чтобы поиграть в Pizza Я надеюсь, что эта пицца никогда не закончится. Да! Можно мне какие-нибудь грибы в мою пиццу? Конечно. Я так понимаю, ему нужна просто грибная. Берем. Поехали, поехали, поехали, поехали, родная, полетела. Я еще могу сделать два заказа, если буду быстрее. Если я сделаю два заказа, я получу больше денег. Не расстроился. Спой мне пицца, спой мне красивая божественная лепешка из домашней духовки. Давай, иди быстрее, мне нужны еще заказы. Собираюсь в на вечер. Сырная пицца для одного. Хорошо. Получается вот это. И сыр. Все? Поехали. Бля, у меня такое настроение хорошее. Впечатлен, то есть я. А я? готова. я хочу пепперони с сосисками. Также мне нужны большие куски, и на 4. Пепперони сосисками. Значит пицца, пицца соус, э, сыр, пепперони, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Блядь, он так шлепает, пиздец. И сосисочки. Все, день закончился. но ну, я успел, у меня 29 долларов практически есть. Сейчас мы уже неспешно. Порежьте на 4 куска. А зачем на больших кусочках ты понимаешь что тебе большие в рот не влезут ладно типа хозяин барин не мне твой рот судить это лучшая в мире пицца Эй! опять спросит по поесть У меня а, и осталось. Ай, ладно, уже что мы теряем? Покормим бездомного. Я никогда никому ничего не жалел. И жалеть не буду. И вот так мы ему сейчас сделаем. А вот тут положим грибочков. Только баклажаны ложить не буду, потому что они у меня не бесконечные. О, поехали Я ему пиццу сделал, за херову тучу долларов Ладно Но ему будет вкусно И он хотя бы будет спасен Почему я такой добрый? Получено достижение Хорошее обслуживание Мне главное, чтобы мне на ремонт Теперь денег хватило я заработал 70. 24 доллара у меня есть. А, а понятно. Ну смотри, мы сейчас... О, помощника для, для, для грибов. Круто, блядь, круто. Разметки для начинок. Длинные дни. Пока что предлагаю сделать ремонт. Все, на этом...